Пошмем, блядь. Здорово, народ. Стайпан на связях. Ну что, мы продолжаем. А Томи Харт хуй знает, на чем я остановился. Я не, я не помню. Короче, как обычно, походу, ходу пути вспомним все. Так, продолжаем. Так, я одно помню, что у меня есть калаш, в один патрон охуенно. Что я с ним сделаю? Нихуя себе! Она... А -а -а -а Ай, нихуя себе, да, ты! Там что есть, чё? Лэй. Все, куда? Да я же не входить, блядь. А нам же надо? Товарищ майор, вы уже проникли в комплекс ВДНХ? Частично. Как это понимать? Буквально. Я в секторе магнитной амортизации ищу способ открыть вход в ВДНХ. Ты можешь открыть мне дверь? У меня нет Бля... таких навыков. Это ваша компетенция. Тогда... А -а -а -а, ну наверное. Упали, поменяем стратегию, идем сюда изначально, облутаем, пообщаемся. Товарищ, товарищ Олега не видел? зависит от того, кто такой Олег. Да, коллега мой, вместе работали. Он с этим говорил, что нас эти штуки убьют. Ну вот и поспорили с ним, кому первые магнитом разорвет. Как тут все началось, мы друг вдруг потеряли. Вот я теперь не знаю, выиграл спор или нет? Так, а что это вообще за магниты, что они делают? Это магнитная амортизация для огоршения любых вибраций. Когда у тебя в одном помещении опаснейшие химикаты или, например, ядерный движок, а в соседнем муравы муру троют. без таких штук нельзя. Против землетрясений, просадок, крыш фундамента. Ну и чтобы в фойе все эти красивые спиральки ДНК не побились, если технет друг. Так что там с Олегом, да? Я думаю, ты выиграл. Тебя явно первым звали. Да? Фух, отлично. Хоть что-то хорошее. Он теперь мне бутылку должен, так и передай ему, если еще встретишь. Они не буду отвлекать живых делами мертвых. Береги голову. <сínt> <сínt> Ботку, блядь. Все? Не, конечно, не все. Блядь, даже в игру добавили этих, блядь, синих, нахуй. Нахуй, водя, руку я. нет? Ну, как я туда попаду, ебать. Прыгать, что ли? Ага, нихуя себе, блядь. Так. Ну раз мы уже в паркур заделывались, на холь нет. Так, ну нам нужно отсюда. Мы знаешь, что сделаем. Ага, им вообще. Сука, ну ты осталок пьбаный, блядь. Ну полетели, хули? Вай-вай-вай. Сохраняшка. Думаю, думаю, нас куда то пиздец ждет, да? Я думал, ее надо. Опять эти уроды усы. Да нахуй ну, я не ожидал. Я не ожидал его. пать спину, пиздец. Ну ты ч, типа? Ты уставился оставился, ушлепок железный? Пора на свалку. Со спины хуярит. Нихуя себе, блядь. А нас жизни нихуя нет. Охуярит. Ой, здорово. Ты не хочешь пить? Ну ты мне что-то показывал, тут кулаками нападаешь, блядь, лобо ёб. На нахуй. Блядь, ну это было пиздец, Стой, я опаду, блядь. Лобо блядь, я опадаю. Ну падай, хули, со мной, блядь. Сейчас я его... Эээ, чё это? А Сейчас я его, Буку, блядь! На, нахуй я тоже не люблю когда с спины гуляют моли нахуй на спалку mm -hmm. да? а ну все да ебать сколько у вас нахуй есть пеньк ⁇ бана да ну нахуй Аскные, бали, блядь. Вот так вот, да. аху. будет, сука. Ну что, взятаем. Влетаем сюда, как на... Ручина. Это, наверное, Олег. Олег же mm -hmm. тут тебя искали, короче. Типы водку просили. Еще одна дверь без замка. Раз, где тут рыли? На стенах я ничего похожего не замечал. На натуре, ну я ничего не видел. А я понял, понял, что сюда надо, да? Нет, не сюда надо. Так. Мы, что-то мы должны найти. а а, -а. Ага. -а -а. Зачем тут вообще этот грёбаный лабиринт? Система магнитной амортизации была разработана учеными Киевского политехнического университета. Это очень сложное комплексное устройство, изменяющее свою конфигурацию согласно текущей ситуации. То есть это страховка Четыре. на случай природной катастрофы? В том числе. Но главное назначение амортизационной системы — это ёбка. Здесь, в дружелюбных условиях нашей планеты, система будет усовершенствована для дальнейшего применения в космосе. Круто. Наука это сила, тут не поспоришь. Нам бы еще как-то найти путь через это гребаное магнитное царство. Да ну нахуй. Заебали они уже. Так, ну что, в принципе я понял. Суть. Наверное. Делаем. Ой, блядь. Так, а тут на... <решил> вот так вот. Не вс ⁇ А что дальше? Тут замка нету, епаной. Так, <решил> <решил> <решил> как так там? ну блять слушай тут роботы ходят ты так лучше бы не стоял и так не лежал бы хуя не кайфую блять полетели так <клёх> <клёх> <клёх> <клёх> я не понимаю он живой валяется понятно и чё куда и идти? да а. и типа туда надо <плевает> я понял о. ой ой ой, -ой ну, о, так и как сделать это <клевает> да вот допрыгнул нихуя себе так. так что изменится у нас? Сейчас нихуя не изменится. О! Ага. Оэ! В принципе, нормально пойдет. Так. На ну, мне. Какого черта товарищ Молотов ополчился на Академика Сеченова? Зачем нужна была эта комиссия за два дня до запуска клипсика? Ведь все уже готово. Именно а потому, что все уже готово. Смысл. А, нихуя себе. Ты хочешь сказать, что Молотов со своей комиссией спешит отобрать у Академика Сеченова плоды его трудов за два дня до запуска? Совершенно верно. Этот сбой, устроенный Петровым, прекрасный повод обвинить академика Сеченова в неспособности управлять предприятием 3826, а, следовательно, и всем процессом полимеризации СССР. Причем здесь Дмитрий Сергеевич? Это же дело рук Петрова. Это по его указке роботы превратили предприятие в свалку обезображенных трупов. Боюсь, что товарищу Молоту нет них дело до количества жертв. Впрочем, как и товарищу Сеченову. Чего? Ты что че несешь перчатка? Дмитрий Сергеевич делает все, чтобы прекратить этот ужас. Ради мне будет сказать, что это вы, товарищ майор, делаете все, чтобы прекратить весь этот ужас. Да, но меня послал академик Сечен. Не спорю. Но с какой целью конкретно? Взгляните на ситуацию трезво, товарищ майор. И товарищу Сеченову, и товарищу Молотову выгодно, чтобы информация об этом кровавом сбое не вышла за пределы предприятия 3826 и не стала известна всему миру. Потому что всему миру не докажешь, что во всем виновата Горская ублюдочных предателей. Мир решит, что советские роботы опасны, а это не так. И здесь я тоже с вами соглашусь, товарищ майор. Однако, что из этого следует? Из этого следует то, что теоретически и товарищ Молотов, и товарищ Сеченов должны быть одинаково заинтересованы в том, чтобы весь этот кошмар прекратился как можно раньше. Не так ли? Ну так, и что? А то, что вместо этого мы видим самую обычную борьбу за власть. Академик Сеченов, вместо того, чтобы обратиться к правительству, и ввести войска на территорию предприятия 3826, которые уничтожат агрессивных роботов или задержат Петрова, либо предпримут иные эффективные действия, делает все для того, чтобы скрыть трагедию от всех, включая правительство. Эт, сука. Нельзя вводить сюда войска. Слишком много народу. Кто-нибудь может слить информацию а врагам. Чё? А это но ведь можно ввести на территории предприятия абсолютно надежных людей. Например, спецназ. Или ответ аргенту. Почему ли лично И прикрепить к настоящих полевых роботов, которые найдут упорядок порядок очень быстро. Вам и не знать. Но это же в смысле... Ебучие пироги. Ни хрена не понимаю, почему тогда так все сложно? Потому что Академик Сеченов не может вести а, сердце боевых роботов без разрешения а, и прямого содействия правительства ссср Наоборот, он делает все, чтобы никто в правительстве не узнал о случившемся. Как вы думаете, почему? Потому что недоброжелатели отберут у него коллектив. Сейчас, когда уже все изобретено, создано и построено. Рулить коллективом может любой чинуша. Именно. Это уже сделано. Осталось лишь устранить сбой и нажать на кнопку. Гении, творцы, инженеры и высококвалифицированные рабочие сделали свою работу. Дальше осталось только пользоваться плодами. То есть товарищ Молотов хочет посадить академика Сеченова по обвинению в том, что здесь произошло, и сам возглавить предприятие? Точнее, сам возглавить коллектив. Но разве коллектив можно возглавить? Там же все будут равны. Все будут равны, но некоторые будут равнее. Ну-ка, О! А? Ну, ябали злупу эту ебаную. ха ха Здорово. Как они так лежат, блядь? Алё, да блядь. Ну, тут ч вы же, мужики, блядь? Сучка, гадалки, бить, ебаный. Да, Та -а, ну так, его вниз? здесь Так. так. Ну, блять! Тут уже это. Ё, бля! Мужичок, ну-ка на сюда. Ну, блядь, значит, что-то с ней надо делать, да? Так, здесь надо измени мне кажется. Перемещать можем что ли? Нихуя Хуя, нихуя хуя! Хм. -ка хуя! Проблема нихуя. Как это сделать? А. Так. Здесь мы менять... Залупа честка получается, блядь. О, мой спасите. Вот смотри, паутин. Так, нет, ничего такого. Подсказки, блядь, не нужны подсказки, нахуй. Так, ну если здесь голубенькая одна. Ну просто так сделают так, что вот. Так, ну эти дают прямой. Ход хм. голубой цвет опустить сделать по факту по факту должно быть сейчас что да ебать тебя в рот, на Я даже два цвета надо менять ну, здесь такие Так что, да, если у меня вот так. А вот так. И да, и я Угу. Надо ну, Ага. Ага, ага. так вот они точнее сейчас союз со всеми сейчас поменять начнем о ебать это такая сложная хуйня я хуею нет но я в курсе что у высшего партийного руководства в коллективе будет больше полномочий чем у рядовых граждан но это нормально весь мир же не может принимать важные решения вот как и почему же ну, во-первых, за их исполнение кто-то должен отвечать. А не так, что, мол, все отвечаем за все. Все – это значит никто. Когда спросить неского, никто шевелиться не станет. Должна же быть какая-то ответственность. И потом, если весь мир только и будет, что обсуждать важные решения, то никто ничего делать не станет. Все время на обсуждение уйдет. Вы так считаете? Давайте разберем ваши аргументы. Итак, весь мир будет бесконечно долго обсуждать важные решения. За заблуждение. Сеть-коллектив — это, по сути, коллективный разум. Слившееся во единое человечество будет мгновенно и одновременно знать все, что пожелает изложить любой из его членов. И ответственность в едином коллективе будет определяться не фактором страха перед наказанием, а осознанием того, что это необходимо. Но до такой сознательности доросли еще не все. Даже у нас в СССР с этим не все идеально. Что уж тут про весь остальной мир говорить? Вы совершенно правы. Они Уровень пикал. сознательности населения планеты недостаточен для запуска коллектива. Высшее руководство СССР понимает. Поэтому у партийных и государственных лидеров в коллективе будут особые полномочия, превышающие возможности обычных людей. Ну и что в этом такого? Так всегда и было. Точно всегда было именно так? Или же все-таки всегда был один непривыкаемый лидер, под дудку которого плясало политбюро, совет министров и так далее? Ты хочешь сказать, что в коллективе тоже будет один лидер? Я хочу сказать, что вход в коллектив осуществляется при помощи нейроконнектора. Устройство-мысль? Это общеизвестно. Для простых граждан существует устройство-мысль. Для привилегированных руководителей созданы эксклюзивные коннекторы с лидерной маркировкой. Тот, кто обладает таким коннектором, будет иметь в сети высший приоритет. То есть даже лидеры будут равны между собой? Это хорошо. Почти. Дело в том, что запустить коллектив можно только с альфа-коннектора. Он ключ ко всему, в том числе к раздаче особых полномочий. То есть альфа-коннектор находится сейчас у Дмитрия Сергеевича. Товарищ Молотов хочет отстранить его от руководства предприятием, чтобы получить альфа-коннектор себе? Именно так. И вот из-за этой мелочи тут все захлинило. Сложно тут у них. Вы можете подняться на поверхность прямо вместе с зеркалом. Да уж само собой. Я быстрее нирваны достигну, чем обратном путем вернуть. Главное тут. Ебать, а ч. Что... Ах ты ей. Я с ней, но упал. Вы уже проникли внутрь ПТНХ, товарищ майор. Платформа Кондор с правительственной комиссией уже вылетела из Москвы. Они будут здесь уже скоро. Раз комиссия не приземлилась, значит время еще есть. Не мешай работать. Мне так и доложить академику Сечинову, что его вопрос мешает вам работать? Ты лучше доложи, как ты драпал от роботов на железнодорожной платформе, вместо того, чтобы помочь. Я не солдат, товарищ майор. Я работаю головой, а не руками. Проходить через роботов — это ваша задача. Языком ты работаешь, а не головой. В данный момент ты тратишь мое время и замедляешь выполнение задания. Чё? Я молчу. Ну вот и отлично. И что мне теперь смотреть на это недоразумение? На машину эту подлую, которая меня убила. <связь> да, скверное должно быть ощущение. Да нет никаких ощущений. Забитые есть. Да злость. Не люблю я такие эмоции. Я спокойный человек, мирный. Нам сказали, что вскоре роботы нас заменят. Как персонал заменили его. Бедных людей повырезали только. Роботы эти ваши. Эх, оставьте меня уже. Дайте забыться. Ну это знаешь, что такое. Такое себе, блядь! Шлюха! И ч нахуй тут? Людей мочишь, блядь! А нахуй! Оо! Не достанешь меня здесь, нахуй! Ах, а, я застряла, блядь! Да ну нахуй! Робот, блядь! Я застрял, да? Да ну нахуй! Да как так-то? Так? Ага! Ох, ладно! Я за тебя отомстил, слушай! Нет, слова оболять железу нахуй. Мы за жизнь против войны. Так, ну все. Да, лу нахуй. Охуеть. Тут нужен код. О ебать Тут три Оху, давай так считать. Три, три Три Так Сы О ля. Лучшие замки, блядь так, это просто комната для ящика, да? Лута. Так, залезли мы сюда. Ничего больше прикольного не было? Так. Ну ладно, похую. О! О! Что это? Опять тут ну, погоди. Сохранение данных. Ну ладно, чё, давай. Авторизация. Пухи, блядь, пушки надо. Так, склады, разбор. У меня тут чё? Есть. А иди ты нахуй. Не надо мне его. И э, это тоже хуйня не надо мне. Это тоже не надо. Нужны здоровки. Потому что, что то Мало их ноже калаш так хотел вообще ловиться нихуя хуя себе Давай, похуй, хватает. Так, создание боеприпасы для калаша. Че нормаль. Так, калаш поест. Сколько будет? Девяносто всего. А, слепой. Ничего, полетели. А, мы назад идем. Ничего, что интересного здесь будет. О! Как тебя там? Черешкова. Чем, я... Чем я могу быть Не нужно попасть на выставку. Как открыть двери? Это моим мультиключом. А? Ошибка. Мультиключ не найден. У всех моделей телешковых указательные пальцы на руках могут превращаться в ключи. Это одна из базовых функций. Кажется, свой мультиключ ты где-то потеряла. Мои предплечья оторваны негодяями. Ошибка. Требуемый манипулятивный узел отсутствует. Запуск пульса пирамиды невозможен. Так, где же она могла потерять свою руку? Предлагаю осмотреть ближайшее помещение. Крас, а как выглядят особые нейроконнекторы для соединения с коллективом? Ну, те, которые должны получить руководство страны. Коннекторы, которые получат руководство страны, выглядят как устройство мысли в золотом корпусе с алмазными инфрустацией. Выдающиеся ученые из когорты Академика Сеченова уже получили другие устройства. Другие. То есть это будут разные устройства по своему функционалу? Согласно замыслу Академика Сеченова, чиновники получат успех. Настоящие коннекторы с особыми полномочиями достанутся только ученым. Шеф решил обмануть советское правительство? Да не может быть. Откуда ты знаешь? Товарищ майор, откуда у вас новая нереприметная перчатка? и что ли? Мне выдал тебя Дмитрий сергей Вот именно. Погоди. Так он отдал мне свою перчатку? От успеха вашей операции зависит судьба дела всей его жизни. Он просил быть с перчаткой поаккуратнее. Ну все, Терешкова я тут а, не нашел. Он что? что Погмочит еще, блядь. Так, ничего ну, здесь-то у нас? Атомная Хорошо, секция. А? Слушай, бля, где нахуй ты могу поебать? Да, ну, Ниже нихуя. Ах ты, сука. Ладно, они хоть есть метки эти, еба, не увидел бы нихуя. И здесь трупы. А вот и рука. Что этот железный извращенец с ней делает? Это робот-официант. Который обслуживает убитых им же людей. Пришибу, тварь. В данный момент робот не агрессивен. Можно получить руку без боя. Бля, сейчас, подожди. Мне сначала лутать нафиг, боем. Ну я, наверное, не согласится нахуй, я ему башку вот, отторгу нахуй. Сука нает? Привет. Привет. А сами здоровый ящик Это mm -hmm. означает все перед боем каким-то поебаем. Бо... Mm -hmm. mm -hmm. Да ебану сколько вас тут, нахуй? Фух, ебано. Еще есть. А, ладно, давай победим. Ну ч ⁇ А, сука. А как, можно... а как без боя можно было вообще ее взять? Когда мы после ее... Давай не будем драться просто, я уйду Посмотрим. Воля. Пора вносить ноги. Правильное решение. сука, наебали, блядь. Ага, ну извини, трафик, блядь, нам не нужнее. Ну, у есть влеченец. Но мы его не убили, даже не попали вообще. Как, косые, как она работает? Поднесите к моим нейросенсорным контактам. Мультик, активирован. выгнули. Так, и что нас тут ждет? Бананы какие-то, а это руки? И что теперь? Нам пиздец, наверное. О, тиляшка, нормальная. Спасибо, что выручили. Без ключа я как без рук. Одну минутку. Мы ее починили или сломали? Система самовосстановления полимерных соединений. Терешкова новейшая модель. В ее создании участвовала настоящая актриса и космолавтка. Вот уж на что мне пофиг, так пофиг. Веришь, нет? А сейчас, если позволите, я хотела бы произнести речь. Здравствуйте, дорогие товарищи! Добро пожаловать на выставку Народного хозяйства! Ты что несешь? Какая нахрен речь? Тут трупы кругом, кровь лужами, а ты тут вытанцовываешь. Мои алгоритмы сбоят от ужаса, но в моей базе данных не заложено вербально-визуальных инструментов, призванных выражать страх, ужас, а также отрицательные или негативные эмоции. Конструктивно я была настроена только на позитив. Этот жуткий диссонанс моего поведения с окружающей обстановкой меня шокирует. Но я ничего не могу с этим поделать! Да уж, никто такого не ожидал. Ладно, мне необходимо срочно перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. В режим военных учений? Это же означает еще большую агрессию систем пассивной и физической безопасности. Это может привести к гибели еще живых людей, если таковые тут остались. Вот именно, если остались. У вас тут одни трупы везде. Выполняй приказ, робот. Вы отдаете очень странный приказ. Все люди в комплексе убиты роботами, но вы не пострадали. Это странно. Нет, yeah. докажите, что вы человек. Я не стану выполнять приказы робота, мимикрировавшего под человека. И как я должен доказать тебе, что я человек? Храгири, что ли, себе сделать? Пройдите тест Дарвина. Докажите, что вы человек. Чего? Какой еще тест? Может, лучше башку тебе оторвать? Без ее помощи мы будем искать способы активировать режим учений катастрофически долго. С радостью подтверждаю эту информацию. Ладно, хрен с тобой. Давай сюда этот твой тест Дарвина. Что сделать-то надо? Докажите, что вы человек, пионер Нечаев. Положите на эту стойку три предмета, которые олицетворяют главные ценности советского гражданина. Труд, искусство и жизнь. Ебучие пироги. Да что ж мне так везет на всю эту хрень? Mm. Искать на всю. Да, понятно. Так. Ну и где это мне найти надо? Так, что это? Радио. Радио. Найдите символ Родины, но ну, это Герб, наверное, либо штучка какая-то. Так. Давайте спросим. Странно, но тебе школы их любят, хоть и робот. Вот так. Цветы! Отдай цветы! <клёх> некоторые роботы совсем как люди, и некоторые люди совсем как роботы. Р роботы это символ? прикольно чё Че? Че говоришь и школа, подожди Тим А чё так много, блядь? Один. Так... Некоторые роботы совсем как люди. И некоторые люди совсем как роботы. Так, ничего. Странное время живем. Жил. бану, скажешь мне про роботов что-то, нет? Не надо Ладно, я отсюда. Тут, наверное. Охуей, а. на блять, поворачивайся нахуй. А насчет теста Дарвина? Да, да, буду рада помочь, майор. Слушай, включи что-нибудь веселое, а? а то как конец света. Ради будущего. Изумительная музыка, самодулированная новейшим квантовым суперкомпьютером, основанная на предпочтениях и тенденциях современных исполнителей. Теория вероятности утверждает, именно такие песни граждане будут слушать в будущем. Так. так ведь граждане уже сейчас их слушают. Получается, в будущем это будет музыка прошлого? А через 30 лет композиторы не будут это писать, потому что это уже написано? Ну, тогда музыка будущего должна меняться каждую секунду. Верно подмеченный временной парадокс. А вы наблюдатели. Музыка будущего формирует музыкальный стиль в настоящем. Однако суперпозиция наблюдателя и изучаемой информации находится в самосогласованной петле. Простыми словами мы с вами всегда слышим музыку будущего и в тот же момент определяем, какой она будет. Но если это значит простыми словами, то я боюсь, что там будет со сложным. А завязывайте а музыки. Пальцы только береги, а то опять мультиключ искать. Ты молот вольного труда, с Вот, живее тут ничего не нашлось. Заткнись, болван, к тупорым. Извините сбой эмоциональных алгоритмов усиливайте на фоне царящего вокруг ужаса пионер Нечаев вы блестяще прошли тест Дарвина скажите мне кем вы хотите стать когда вырастете, а? Физмонавт. отличный выбор профессии желаю вам что ж, мне было приятно ваше внимание, майор теперь, чем я могу помочь вам? у тебя что, память боит мне необходимо объявить учебную тревогу и перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. К сожалению, это не в моих силах. Да ты издеваешься? Но я могу предложить решение этой задачи. Дело в том, что активация режима военных учений невозможна силами одного робота. Для подобной процедуры требуется два робота, а не один. И где мне взять вторую такую же идиотку? До начала этого жуткого кошмара мы работали в информационном зале вдвоем. Но в момент сбоя сумасшедшие роботы разобрали мою напарницу Клару на части. Ее по всему комплексу, что ли, растащили? Именно. Как вы узнали, дорогой товарищ. Богатый опыт. Мне что, теперь искать ее части по всему ВДНХ? Если вы установите в меня привод административного управления комплексом, я смогу подсказать, где искать части несчастной Клары. Это лучше, чем ползать вслепую. У меня мало времени. Где находится административный привод? Прошу за мной. Ну, пойдем. То, что происходит вокруг, чудовищно. Роботы словно сошли с ума. А я, блядь, только тебя это услышал, каким ты идешь, блядь? Ебать ты долгая, нахуй Терешкова, можешь живее? Пожалуйста, я сказал, я тороплюсь, блядь, времени. Нету, сука. Мокрая, ты нахуй, щелка, ебать. Уи. <связывая> <связывая> а ты что там? Да уж, вы только взгляните на этот позор, столь благородную роль помогать лесорубам и службам спасения. А ты, как ты используешь данные тебе нашими создателями орудия Примитивное животное, как зверь, чтобы кромсать и расчленять. Ты, блядь, идешь, нет? Нахуй ты на него пиздишь. Ну а этот стоит тут голый, как ни в чем не бывало. Тебе не стыдно? Выпил всем на пока свой и уплотнитель. Ну Ты же понимаешь, что он не сам это сделал, верно? Ужас. Ну и бардак. И кто, позвольте спросить, будет все это убирать? У меня такая Надо походка, срочно это... вызвать спецтехнику. Что тут с чем-то? Они же это ну, питание Я сегодня такая загручивая. Смотри, это что? Задайся нам на я понял. Эх, как вам людям хорошо. Взяли бритву, избрили эти отвратительные ужасные усы. А это что? Ты даже не машина дуравей ты лишь имитация машины желтое подобие инструмент хм, простите один такой в свое время пытался меня так не будем об этом робот-лаборант представлен в различных моделях модели выигрышами в черный цвет Казались особенно кровожадными. Они убивают людей безобидным лазерным дальномером. Как такое стало возможным? Спешу сообщить, что специализация черных лаборантов определяется информационным пакетом, содержащимся в специальной капсуле со скалярно-кинетическим нейрогелем. Вы можете найти такую капсулу внутри черного лаборанта. Ты, блядь, думаешь, что я тут с улыбочкой это все слушаю? Чего? Я вообще ни хрена не буду. Ты же помощник Терешкова, Можешь сказать по-человечески? Ой, все. Никакого чувства так-то. Вы наверняка уже знакомы с ремшкафом Элеонора. С этим ужасным чудовищем, подвергающим людей жутким пыткам с летальным исходом.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 Да, Ой, а кто хороший мальчик? Кто мой самый любимый, самый нелепый, самый пусатенький? Кто тот самый глупый? Кто не нападает на людей, потому что даже в боевом режиме он добрый и хороший, а? моя прелесть. Чё нахуй? Завязывай, говорю, что нахуй. А что тут это же? Вы на месте, дорогой товарищ! Привод административного управления находится на этом стенде. Прошу вас выполнить подключение. Ну, ясно. Чё? Как это встало? Только а, прошу, села? майор, будьте унижены, И мне тоже может быть больно. Ой! А что это щелкнуло? Это у меня боевые протезы тречат. Разлабься уже. Есть. Вроде все так. Подключение административных прав прошло успешно. Что дальше? Я открываю дверь в Африю. Вам нужно пройти по этажам комплекса и найти милую Клару. Я буду с вами на связи. Как только вы попадете на этаж, я проведу сканирование в поисках частей дорогой подруги. Сама Клара лежит на нижнем этаже Атриума. Соберите ее воедино. Прошу вас. Да я понял, понял, все, давай. Ну что, на этом мы закончимся. Сохранение -то закончим я ладно спешу всем всего хорошего давайте ребятишки